Всем привет! Валяются у меня вот такие вот никчемные круглогубцы. Когда-то давно я их купил, но функцию они свои не выполняют. Хрупкий металл, короче, Китай одним словом. Ну и сейчас решил их переделать в один полезный рыболовный инструмент. Если вы смотрите видео, значит у меня все получилось. Приступаем. Сперва сниму ручки. Также нужно извлечь вот эту вот пружинку. Главное не потерять, она нам потом пригодится. То есть остался у нас вот такой вот голый металл. Начинаю переделку. Сперва примерно на сантиметр ровненько отпилю один носик. Теперь вот эту часть нужно немного выровнять и заузить. Ну вот что примерно получилось. Также нужно снять вот эти вот зазубрины с обеих сторон. Полностью убирать не стал, так чуть-чуть подгладим. Дальше мне потребуется молоток. Газовая горелка ну, и непосредственно сам газ. Зажимаем наш будущий инструмент туго в тиски, чтобы он даже не думал ни в какую сторону болтаться. Теперь при помощи газа нужно нагреть вот этот длинный носик. Нагрели до красна и молоточком пытаемся теперь это все дело загнуть. Загнуть не получилось, материал вообще никчемный, сразу же крошится отламывается, поэтому буду пробовать вариант номер два. Сейчас намечу, при помощи болгарки выберу вот в этой длинной части немного внутреннюю поверхность. Сделал болгаркой небольшие запилы, дальше при помощи обычного напильника обрабатываю плоскость. Примерно надо снять пол полсантиметра. этот кончик должен остаться как шишечка но ну, сейчас доработаю покажу Ну в общем друзья вот что в итоге получилось вот такой вот бортик надеюсь многие уже догадались что это за инструмент у меня получится теперь нужно вот этот вот длинный носик немного на гриндере пройтись и свести его практически в ноль вот к этому бортику немного еще пройдусь наждачной бумагой Скруглю все заусенчики, чтобы не пораниться в дальнейшем. Ну, теперь осталось все собрать обратно и проверить его в работе. Инструмент этот нужен для одевания и снятия вот таких заводных колец на блеснах и других рыболовных приманках. То есть берем, цепляем. Колечко развелось, перекидываем и спокойненько его снимаем. Точно таким же образом, только в обратной последовательности, можно его одеть. То есть зацепили, как вы видите, очень легко разводится колечко. Поближе вот покажу сейчас. Зацепили, колечко развелось. И дальше просто вкручиваю, надеваем. Теперь у меня заморочек с колечками не будет. Покупал я вот этих круглогубцев в магазине Fix FixPrice очень давно. По-моему, в 55 рублей они стоили. Да и сейчас, наверное, также. То есть они никчемные. Тут металл вообще ни о чем. А для заводных колец, как видите, все отлично подошло. Ну, сами смотрите, кому что проще. Либо купить, либо сделать. А на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч.